Здравствуйте, с вами Наталья Зотова, и я сейчас расскажу про инструмент «Комплексное заполнение» в четвертой версии программы «Вилком». Инструмент находится на панели инструментов «Традиционная цифровка» или вызывается горячей клавишей F3. Инструмент позволяет создавать объекты с заполнением стежками под определенным углом. Работая с инструментом, мы начинаем ввод референсных точек объекта. Нажатие левой кнопки мыши ставит точку с углом. Правая кнопка мыши позволяет поставить точку с дугой – плавный изгиб контура объекта. При оцифровке объекта следует помнить, что контур фигуры не должен иметь пересечений. Такой вот является неправильным. По окончании оцифровки контура объекта нажимаем клавишу Enter на клавиатуре. В принципе, для быстрого построения объекта обрисовка контрреференсными точками это достаточные условия для его создания. Если после этого несколько раз нажать кнопку Enter на клавиатуре, то мы получим готовый объект, а остальные настройки можно произвести уже после его создания. Настройки заливки объекта, соединителей, укрепления и другие. Производится в окне «Параметры объекта». Это окно можно вызвать, нажав на выделенном объекте правой кнопкой мыши и выбрав в контекстном меню пункт «Параметры объекта». Хочу рассказать еще об одной приятной функции, которая появилась в четвертой версии программы «Вилка». На панели инструментов «Вышивание графики» мы можем обнаружить инструмент «Добавить отверстие». Как он работает? Выбираем объект, активируем инструмент «Добавить отверстие» и внутри объекта рисуем референсными точками контур будущей дырки. По окончании нажимаем клавишу «Enter» на клавиатуре. Программа нам предлагает сделать еще одно отверстие. Если мы закончили работу с этим инструментом, то дважды нажимаем клавишу Enter. Вот и все на сегодня. Более подробно о настройках инструментах я рассказываю на своем курсе вилкам базовые знания. Спасибо за внимание!